Банде Гурупада Дандам Бхакта Биндасаманитам. Сречайтанна Банде Банде Ванчакалпотору вшкипа синдбе вадж. Патитаананг паву не бхавишна бибью о намо нама. Муканкаротивачалангпангунлангхетгирим. Яткипатамангванди парама анандомадвам. Биндха виту сиде Сновакти паде деви саттваттойи намо нама нарам аиванамас китто норунчеиванорштамам девин сварасватингве асам Богти промуда акшо жагодваруну дейям сада паривабагном авистадухам тетхаспадам свабиринжанутам сараньям виита ти хам бхнутопа Биспуриджита, кем я пигал поводу, сухадарши, урна, урагара, сасагара, сара, мульти, сара, сика, микада, кипам, караш. Сри Кришна, Чья дейтога да, дарасиба Гоура бхакта биндх, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Хари. Азан улами табузау канока, бодато шанкитаной квитару камала, Кришна, Кишина, Кишина, Хари, Хари, Хари, Ам, Хари, Ам, Рам, Рам, Хари, Хари. Нама Ми Ганге Табад Банкаджам Сура Сурей Раванти муктин чамуктин чадада снитам бхавану рупен садан наранам ганга таранг рамания жтакалаапам Барана Сипурана Турабхути Вхаджави Хишанатам, Ваги Шаджасу Вадани, Лакшмир Яшача Вакшаши, Джасса Стихидая Самбихит, Твам Нисинга Хари कृष्णा कृष्णा हरि हरि हरि राम महरी राम राम राम महरी हरि सरिनम बोसु विज्ञानम कर्म गुणानु असुनो गुरुवार तिदारे जस्तु शौशिश्या नेतरस्रिता Саридам Баушу Вигианам Карма Гунана Асунам, Гуру Варсидхаре Джасту, Шашиша, Нетарасритаха, Годзи Гушипоти, Сисила Бхактиши Данту, Сарасвати Гусами Джагут Пахупад, Парахамца Джагут Гуру Толл. Годзи Гушипати Сисила Бхактиши Данту, Сарасвати Гусами Джагут Пахупад сказал, что Саду-тот, кто... Все 24 часа в сутки занят на Масан Киртана и Харикатхой. Гудиа Густипати, Шишила -си Бхагави Сидданта Сарасавати Гусами Таку. Прабхупад сказал, что тот, кто всегда занят Намсан Киртана Харикатхой, кто постоянно занят Харибаджану, тот настоящий саду, тот, кто всегда занят делаем чего-то полезного для Хари Гуру и шнавов. Они настоящие саду. Не, не, а просто те, кто носит одежду саду, нельзя сказать, что это саду. Саду – это не тело. Саду это не какое-то материальное тело. Саду, саду это чувство ну, внутри. И это зовется саду. И вот все 24 часа в сутки те, кто заняты в том, чтобы делать что-то полезное для хари Вешнава. Те, кто пытаются сделать что-то полезное для Бхагавана, а не настоящий саду. Сила очень часто говорил, что это очень сложно спасти обусловленную душу. Как я видел, Колледи люди ловят рыбу, сидят часами, судочка пытается поймать кого-то. рыба она плавает вокруг, ест приманку и уплывает. И вот а люди так безуспешно пытаются поймать. И такая же ситуация у нас. Мина, слово используется, что душа подобна рыбе, которая плавает в этом океане Май и чувствует себя удобно. И спасти обусловленную душу с такого океана Май очень сложно, практически невозможно. Гудафон помогает нам. Но мы не всегда можем удержаться на его пути, падаем опять в вот этот океан майя. И Сила часто говорил, что освободить обусловленную душу с океана майя и помочь этой дживатме достичь вечного духовного мира. Это очень сложно. Вы можете построить тысячи больниц. Или школы, или еще чего-то. Можете сделать много вещей. Но если вы спасете хотя бы одну душу из этого материального мира, вы получите золотое одобрение от. Веховного Господа, но это очень сложно. Но все же вы должны делать? Поскольку это указание. Бхагавана Шри Кришна. Это указание Шри Кришна Чайтани Махапрабху. И вот мы не можем Просто взять и уйти в какое-то удиненное место для уединенного баджана, мы должны помнить, что сказала Сила Прабхупат нам. Гуруварга не смотрит помогает нам, чтобы мы не делали ничего плохого, что повредит нам на нашем баджане, и поэтому очень сложно. Для подлинного саду, кто думает о удовлетворении Бхагавана, кто всегда помогает душам стать избавиться от Майи. Иногда они решают, но не могут воплотить это. И вот... И вот Саду – тот, кто всегда милостив ко всем живым существам, ко всем живым. Милость не значит давать какие-то деньги, одежду, какие-то такие материальные вещи много раз говорил, mm -hmm. что помочь избавиться от обусловленности yeah. душе mm – -hmm. это наивысшая милость. Но Глупые люди этого мира не могут понять это настоящее значение милости, добавить какой-то огонь, масло yeah. в огонь, Некоторые думают, что это милость. So so gurus, like <coughs> they can. they <coughs> И вот они не могут помочь дживатме избавиться от влияния майя, но, to, to На, наоборот, они наоборот. толкают их в этот материальный океан. вот такие ложные саду, которые у нас сами находятся <coughs> в обусловленном состоянии, они не могут äh, ни на каплю увеличить веру просто делают все же для большей обусловленности своих последователей. Шила Прабхупад много раз говорил, что некоторые люди они действуют как а ачари, они служат своим ученикам. Они раздают мантры недостойным людям. Это их Харибаджан, так называемая, такая проповедь. Я не говорю ни одного слова неправильно. Никто не может понять, что я говорю ложь, у меня нет враждебности, зависти Я вынужден говорить так, что Шилапахупад сказал так и много раз Шилапахупад говорил большинство <coughs> из наших гуруги они okay. следуют достойным очаровно но сила <coughs> <он, coughs> иногда всегда и, и, и иногда ругал их для, для того чтобы предупредить о чем-то иногда Шила сожалел что никто не хочет говорить то, что никто, никто не смеет повторить если то, что я говорю. Если я буду говорить о Раману то, что он говорил, помните, не, не, это не забывайте. Это подобно дорожному камню указателя на нашем, на нашем пути. И вот если я цитирую наставление Раману Джарджа, Джарджа, у меня нет права добавить что-то лишнее или убрать что-то с его слов, мы должны в первозданном виде повторить его наставления. Или когда мы поем киртан, махаджан, то мы тоже не должны добавлять или, убав, или что-то убавлять. А сахаджи вот этим просто занимаются, что все меняют. И вот на. И киртаны мы должны петь в определенном rhythm, rhythm, rhythm, ритме, в определенном тоне. Open, uh, okay. В этих обычно okay. указывается, особенно бенгальские киртаны. И вот Вишана вроде пишет. Ну, в смысле, в каждом киртане, на различных языках там, описывается также, как их нужно петь, в каком настроении, в каком тоне и прочее. И после этого... Разные ставы, они тоже должны на определенный манер повторяться. То есть утренний киртан в одном настроении появится обеденное за льгом, вечерний в третьем и вот вечерний Санкхичарадава ванде чаранар вот тут он вот так вот кетна поется вот так uh -huh. а -а -а. днем И вот полубоги тоже смотрят за этим, если кто-то неправильно поет, они не, недовольны, поэтому веды, веданта. веданта, те, кто недостойны, для них не запрещено их читать. Если И они сами Беда, читают, то Шамана, ничего хорошего не происходит, <coughs> И вот каждый <сёк> а, а, а веды, <сёк> их разделы, главы, эти <сёк> части их, они тоже читаются в определенном тоне. И те, кто их читают, должны поддерживать высочайшую чистоту, чтобы ум не сквернялся, иначе без должной концентрации. Они не получат никакого блага от чтения обед. Мудрый тоже процессе используется множество правил и предписаний. Поэтому для глупых людей запрещено изучать веды. Так или иначе, они могут слушать Багаватам, читание Багаватам, читание читамриту и прочее. проще. И вот Гуру Сева это наивысшее Многие Прабхупады сказали, говорил, служение, служение Гуру это наивысшее. Ничто мы не можем сравнить с Гуру Сева. Она никогда не может быть сравнена с чем-то иным. Павидхрам дхарму па много раз говорил. Гуру Гуру сусро Ничто не может сходиться с Гуру сева, это наилучшее, наивысшее. и вот это словока с которого начала она очень важна ученик тот кто готов предложить все посвятить все тело, ум, все, что у него есть. Однажды Сила сказал, какому-то предному из-за сама. И вот Вамангасима все равно сказал. Вот, ну, в общем, у него служение было, он готовил или вам, не очень быстро, причем готовил, за час успел рис и дало же сделать. И вот вам на однажды... Где я сказал, что хочет что-то попросить у него. Может ли он дать? Он сказал, да. Если есть, то могу дать все, что вы хотите. И вот Вам, Ваман Махараш попросил, чтобы тот отдал ему весь свой гнев. И тот начал плакать. Тот преданный был очень пунктуален, но иногда гневался. И вот Гуру Баишнава, они хотят забрать наш гнев, ложный эго и прочие плохие качества, но зависит от нас. Мы иногда не хотим отдавать, кому-то отдать какие-то деньги, но мы не можем идти на компромисс с этим. И вот в этом главная проблема, что мы не можем отказаться от нашего гнивы прочих дурных качеств. И вот в первой шлоке говорится, ученик тот, кто... Тот, кто все делает, делает для Гурдева, внешне say... иногда It's может a... не It's выглядеть a... так. А? То есть может человек какой-то uh -huh. материнной деятельностью uh -huh. занимается, но uh -huh. делает uh -huh. это, uh -huh. это uh -huh. все для uh -huh. Гурдева. Как Пундарик Видянитхи, он лучший язык о сэваках. Пундарик Видянитхи — это Но внешне, ну, выглядит, как какой-то царь или сын царя. И вот вне внешне можно подумать, что он какой-то материалист. Или если мы видим Джанак Махараджа, то тоже сложно подумать, что он преданный, как он занимается какими-то материальными делами, живет в каком-то дверце. Но Шаста говорится, что Джанак Махарадж лучший из преданных что Джанак Махарадж он очень знает, что Джанак он может дать наставление великим Муни -Риша. Поэтому внешнее положение не столь важно. Кто-то мужчина, женщина, бамачари, домохозяин — это не столь важно. Гаги, Майтри. У них хотя были в женских телах, но они написали, веды, через них явились веда. Но в эту калигу такое невозможно. Они, они, веда, веда, она явилась перед ними, они описали ее в словах, запомнили ее, записали. Дрошта называется, не тот, кто пишет. Тот кто? Вот, он, то есть они видят эти виды явившиеся перед ними и записывают их. И вот, то есть решения не писатели, они просто видящие, они видят мантры, которые являются перед ними запоминают их и записывают. То есть, они не своего, а производят описывает то, что явилось всем Ягивал Валкариши. Он даст, дал нам Шукла Джаджурведа. -джа И таким образом различные виды. Но они за пределами этого тела. И, и пока мы находимся в этом в ограничениях этого материального тела, может мы думаем, что очень умны, но это не так. Но we'll no, мы должны пересечь этот tool. лимит. we'll have to exceed, we'll have to cross, we'll have to transcend this limit. Otherwise there is no. We cannot make any progress in body. So the name, uh, -би -да И вот имя его имя Кунжи Бихари Виджебушан. Это имя должно быть записано на золотыми буквами. Имя Бихари и вот вся лила Баки властит и Махараджа. Что он сделал? И вот имя Бхакти Вилас Гасе Махараджа Кунжады, оно должно быть написано золотыми буквами на небесах Шахсвад Баджина Баджана, Много раз Сила Папхопад те, кто следует Кунжаде, поскольку он принял саньясу после Через двенадцать лет, как Шила Пабхупату ставил этот мир, он принял саньяс от Ашама но много раз Шила Прокопад говорил, те, кто следует сердца, то они, несомненно, достигнут успеха. Это благословение. Много раз Шила Прокопад говорил в письмах, если я могу развить то вайраги, у которого есть, то отречение, которое есть, и то, жизни, то, что то что чувство гуру ты предложил все, все что у тебя было. Сегодня, вот как в этом киртане, такие великие слова, их может просто Повторить, но применить в своей жизни, кто сможет. Mm -hmm. Но на практике все гораздо сложнее. Кто-то поет киртан, но не чувствует то, что описывается в этом киртане. Может, они что красиво поют Но когда спросить, если спросить, какое чувство киртонах киртанах, мало кто может сказать Яма-киртан, Кеша Кусима сказал, это прохитен для хранения. Но, человек, если Махаджан сидит перед нами, позволяет Ду-киртан, что эти они не, не, не одобряются, если мы поем, но какие-то Махаджаны перед нами, они сказали нам пить, то можно. Но по милости Гуру Деву, благодаря Гуру Крипе, он был успешен в том, чтобы понять Расалилу и перед своей матери, перед Уттарой он объяснил ей Брихат Тамрита. То есть, можно видеть, некоторые могут красиво петь, но киртаны петь, но применить в своей жизни даже на 1% не могут не то, о чем говорится в этих киртанах. И вот это применимо в жизни. Бхакти-билаш-чирти-гаса-махараджи. Кунджи Бихария, Ведя Бушина, Шила Прабхупат, много раз говорил, то отречение, то само предание, которое есть в вашей жизни, если я смогу развить его в своей жизни, я буду очень успешен. Смотрите, сколько любви гурдов имеет к своему ученику. Глупые люди не понимают этого. Гурудев может дать нам все, и, ученик, и нет никаких ограничений. Если были бы какие-то ограничения, значит, значит, мы не можем посвятить себе полностью города, поэтому не получаем должного результата. И Шинива Сачарья то же самое говорил. Вы можете запомнить все шастры. В своей жизни, но все же, если нет у вас нет сильной любви к Гуру то вы не можете прогрессировать в своем баджане. Mm -hmm. И вот Сачарья говорил, до тех пор, пока ученик не обретет огромную любовь, огромную привязанность к Гурупадпадме, он не может прогрессировать на пути Кришна много раз чеголо покупать писал письма. у меня нет времени говорить об этом но я могу несомненно сказать какие-то письма чтобы мы о, о каких-то письмах чтобы мы поняли отношение ученика под мы же внешне был домохозяином это чудо а, а как Кунжодда встретился с силой и после этого однажды Кунжодда страдала от какой-то болезни. И во сне ну, какие-то речи не пришли. И сказали, что ты встретишься с каким-то саду, и tesssion, и благодаря его даршану обретешь все сокровище своей жизни, и вот человек был. Вот они встретились на вокзале, на Шелде, в Калькоте. И Кунжида увидела его одна, и потом решил выяснить, где же он находится, где живет. И он узнал от своего детского друга из той же деревни. And the uh, friend, I mean yeah. the sevok of Prabhupada, later on my Bible. Previously, Kunjoda used to serve, but what I am speaking, people previously Kunjoda used to serve. Previously. When Prabhupada came, и вот как кунджада пришел к Шили Прабхупаде, история Кунжуда об этом есть. Кунжуда Он работал на почте уста, в Далауси, в Калькутте, это около Хавры вокзала. И вот Кунджада -да был привык был here, there, to hear, to ходить по каким-то духовным организациям, слушать какие-то лекции. But finally, но в итоге, finally, family, когда он встретился meet, со своим другом, uh, когда This... Parma... он, он встретился с Параманандой он mm -hmm. uh, узнал о Шиле Пархупаде, и Парамананды Прабху сказал, что возьми отпуск и приезжай, слушай Харикадху от Шиле Пархупады. Шиле здесь. И вот, кунджи да, взял отпуск, the приехал в Майяпур, Я вот слушал несколько дней, и мудрило, и сказал, что за харигат хадака, не могу понять ничего. Он хочет доказать, что на единственном саду во всем мире никого нет, никаких садов больше нет. И вот я уезжаю еще. И Парамананда сказал ему, что подожди, они саду деревни происходили. Что сказал, подожди еще несколько дней, послушай и постепенно ты поймешь. И, и вот right now cannot take this. Because okay. сказал, что харикатха – это сама проявляющаяся своим умом и интеллектом. Повторяю, понять харикатху и саду невозможно, поэтому Слушая еще несколько дней, вот он слушал и пришел к Парамананди и сказал, что ты мой настоящий друг. Теперь я понял, что это великая философия. По милости Шилы я создал это. И после этого... Он попросил Пабхупада и получил посвящение, это долгая история. Поскольку я буду говорить об этом, это будет подобно Махабарате. Это будет очень обширная тема. У меня терпение, конечно, есть говорить о всем, но так долго слушать не каждый может. So, used to speak this way. И вот Чулапав говорил так, и Кунжо-да решил принять перебежище у какого-то сада. Это раньше случилось. Махаш, знаете, не последовательно говорит о... О... По... по времени отнесения не совсем связаны. Вот, в общем, он устал он от материальной жизни, по совету какого-то Сахаджи, приехал а, на Наодипу, деп... на тот берег реки, он и встретился с, с, с, с каким-то Сахаджи, он с какой-то женщиной и носил отычный уклад жизни, раздавал манту, какой-то бажан делал и ночью. И вот ночью он да, а, кунжо-да спал и увидел сон, что два леопарда. Они напали на него и хотят разорвать. И ночью кунжо вот такой сон увидел, что этот а, гуру Сахаджи, его жена, они подобный леопардам, которые хотят его а, сожрать. Он почувствовал себя беспомощным, начал молиться Господу о помощи, и вот проснулся, и подумал, что это не какой-то знак, что нужно валить отсюда быстрее. To mix with one I was that side of river. First time coming to Novedi, watching whole sky, star and moons or trees. It looks like I cannot Makhras, and I приехал в no он смотрел все, очень красиво солнце, луна сияют. Звезды. Звезды. Но вечером приехал. Остановился в каком-то месте вот, на той стороне реки. Переплыть еще не успел. И вот это... Поэтому вот, в этот... Это, это, это, это, это, это, это, это, следующий день буквально спуститься с Челабакхи в Гусей Махражем. По милости Тинанды мы можем обрести Садгуру. И вот Кунжеда смотрел он <сосы> uh, увидел такой знак. Я, я тоже, когда переехал на Адвипа, я не могу so говорить right. об этом, но я тоже увидел такой явный знак. И вот он же тоже подумал, что наверняка это знак свыше, как я могу находиться в такой обстановке. почему я такой сон увидел. Why? From both и вот рам, ничего не говоря, он быстро, быстро пошел, рам, пошел, ехал туда, принял амовине в Ганге и встретился ганге. со своим другом детства. И потом встретился а, с Чилой Павхупадой. Он еще вернулся в Калькотт, там а, взял отпуск 1 на 10 по совету друга своего. и, и и вот он так приехал в Майпу, слушал Харикатху. Несколько дней ему надоело, не мог дальше слушать, потом его друг сказал, что подожди, еще послушай, он послушал и понял все, и потом получил Харинаммадшил Прабхупада Дикшу. Через какое-то время и посвятил себя полностью служению Шири Прабхупаде и Читанию Матху. И что такое? Полное посвящение себя, можно видеть в его жизни. И вот он попросил Шилу Прабхупаду. вы должны отправиться в Калькуту на проповедь. Нет, вы должны ехать для обуслов... ради обусловленных душ, вы должны ехать туда, иначе зачем вы явились в этом материальном мире? Я, ну говорил, что попаду отправиться в кольку, тот э, не соглашался, тот приводил документы, сказал, что все организует там для него, поэтому приезжайте. Да в общем снова снова приходил с такой просьбой еще покупать в итоге согласился и вот махара жил поблизости но в калькуте где он жили дома родителей, был рядом с домом этого Кунжиды, с вами Бахиден. с своим махаза Рядом с, с Багбазармацком. Ну, Где-то метров встал он там жил от него. И вот там еще жил какой-то великий доктор, он родился в Акачакре. Он был в Великем Саду, но жил как домохозяин, и вот он открывал свою больницу круглосуточно жил практически. В но ну, он спал в своей больнице, поскольку ну, какие-то пациенты могли два часа ночи прийти, и поэтому, чтобы никого не заставлять ждать, там прям там и спал. Потом какую-то книгу написал, потом узнал о Шире Пабхупаде. Потом написал какой-то вопрос какому-то саду, который жил на другой стороне Ганге. И тут ответил: "Ты пишешь письмо мне, но ты не знаешь, что есть Великий Сада. Бималапаса Сасватя живет там рядом с тобой. <пишут> вот сполучь у него спроси." И вот она написала какую-то книгу замечательную, там переводи пес, <решение> не она кто-то такая-то же написала какую-то замечательную книгу, она обрела Даршан Кришна. И такое ощущение в процессе чтения книги возникает, что сама Сарасвати явилась и написала эту книгу. А на английский перевести ее сложно очень. И вот когда читаешь, видишь, как, как, как, как будто Кришна является перед вами. И как в процессе чтения книг «Чилы Бхактина Кура» возникает картина Галокия. Далеко не каждый может так написать, Итак, так описать все. И вот дом кунджиды был в таком Гури да. Го Го доступности. Горибаре Го Го Го Го Го место называется там? Северной Калькоти. Ага, и вот там кунжи наш Кунжида находился его дом. И там до сих пор родственники какие-то живут. Я с, с, с этим с внуком знаком. зовут. Он этим адвокатом работает. Бористором. Не знаю, жив он до сих пор или нет кунь джо finally, going to take one house in rent. кунь джо going to rent one house, where Bhaktivinam Asana, the first preaching center of Gauriyama. И вот он арендовал -а -а -а дом для Gauriyama Tassana, его назвали. Там началась проповедь Gauriyama Tassana, Gauriyama Tassana, но земная лила, которая случилась здесь, так развивалась. И вот, он же да, вернулся в Калькуту, арендовал дом больше, И сейчас британского, британцы, британцы строили еще этот, этот дом. Технология была немного другая. И вот the, the, the light, он он идти и остаться там. Кто может он вот посмотреть на его кунjodha, жизнь, вы будете удивлены. написал книгу по него, внук одобрил, практически готова. Будущем напечатать там какие-то юридические и другие сложности. И вот э, в этом арендованном доме они ос установили Бхахьяну Тасану. Это и поппедь Гуди в Калкуде началась именно оттуда. И, и вот Кунжада, Кунжада привез а Шила Прабхупаду в Калькуту, поселил там. Сила Прабхупада находился там какое-то время, писал статьи на каком-то чуть сломанном стуле и в столе. И Кунжида каждый день утром. И он же там находился много времени с членом Прабхупады, еще в то время работал на почте. Он решил служить членом Прабхупаде с помощью денег, ума, речи, своего тела, все, что он мог, он делал. И вот он повторял, около, просыпался около 4 утра, повторял анек, начинал все делал, все, делал все, ходил, покупал овощи, продукты, готовил, предлагал в общем, no so готовил, кормил силу Прабхупаду и где-то в 9.30 уходил на работу. Кормил Шиле Пархупаду, дай дал то, что осталось, смыл посуду, все убирал и просил благословения Шиле Пархупады уйти на работу. Когда работал на своей работе, думал о Шиле Пархупаде, Вот работу он не мог оставить, поскольку 80%, 80 своей зарплаты отдавал Шили и для поддержания вот этой всей проповеди, аренды вот этого здания и, и прочее. Он 50 рупий получал, 50 рупий. в то время это достаточно 50 большие, большие деньги были. На в то время беден достаточно было. Поэтому его зарплата очень была, кстати. Значит, если бы он оставил свою работу, то кто бы мог служить попадя. И вот сила Прабхупат чувствовал и просил к что твои эти, ты всю зарплату практически отдаешь здесь, что твои те, что твоя семья ест. Тут сказал, не беспокойтесь, есть что им есть. И таким образом, если был бы, такой возвышенный саду, как Шила Пабхупатый, признак возвышенного саду в том, что он может отправиться куда угодно без ничего. В одной колпине буквально он... И, и, и все... По милости Господа придет к нему все нужное. И, и вот а, nhân... obtained, когда был в Каркоти, и вот он начал приглашать всех на лекции Шилопрупада. Он всех вдохновлял, приглашал, спрашивал, чем тут люди занимаются? Смотрите, этот великий саду, он приехал. И саду саду, все, что он делает, он все делает ради Курдева, как он же Работал на работе, но там активно проповедовал, приглашал всех прийти на Даршанк Шили и вот в общем, многие люди начали приходить к Шили Прабхупаде. Мы очень благодарны Кунжаде. Он, он повесил, буквально силой привел, привез Силу Прабхупаду в Калькуту И по желанию Кунжады вот такая обширная проповедь началась. не слышали, <связывая> что внешний сын начала Бхактинутакуга, а Бхактинутакуга был очень знаменит в то время. И после того, как встретились, и вот многие Препредные пришли, как Мага Махарадж, Бон Махарадж, Гасвай Махарадж. Все они начали приходить. Кеша, Госай, Махараш, Алудолой, Махараш". И Кеша Гусай Махарадж, Алудалой Махарадж, и. И вот они все пришли, чтобы увидеть такого саду, столь редкого в этом мире. Шила Прабхупад писал статьи, говорил Харикатху весь день. Люди приходили, приходили если кто-то приходит ко мне в горшало нужно накормить таких людей какое-то гостеприимство нужно проявить и для поддержания этих гостеприимности нужны, нужны деньги какие-то и вот он да, все готовил, все угощения и прочее, перед тем, как уйти на работу, он все это м, <социативное> готовил, покупал, приносил, фрукты там и все прочее. И вот Шида Махарадж пришел, Кеша Махарадж и прочие Великие Вишнавы. И вот так по, первая проповедь началась в этом в том месте, в Бхактину в Калькате. И вот я также говорил о Вишавашнава Раджа саб Сабхе. Пару лет назад я говорил. И после этого Силапрахупад был вынужден открыть один мат, поскольку наставление... Гурраги было в том, yeah. когда Шила да. покупать начал да. повторять сто раз по yeah. 10 миллионов святых имен, yeah. то Гуррага явилась перед so ним он он и дала наставление проповедовать. И Шила он решил открыть мат. И, И тем временем Джагат он был один из богатейших людей Кальката. Uh, I mean, У него была какая-то фабрика тоже жил там, в том месте, рядом, через дорогу буквально. Этот э, человек был крайне жлобом, был ни копейки никому не давал. И однажды, благодаря проповеди нашей Гурварге, его характер поменялся. Раньше он даже 10 копеек не мог какому-то ничему дать. Но потом, благодаря проповеди нашей Гурлаги Госвами Махарадзе, его сердце и жизнь полностью поменялись. Он был готов купить землю для Гуди Мадха. И там сейчас Годи Миси находится в Каркаче, в на районе Багбазара. Махрашел там, до, до Махраша был через дорогу буквально от этого, от Багбаза Годи Машка. So much, only kala left, like, you know. And grandfather used to say, come here, I like to measure how much you know, you know, wickedness increasing or decreasing. Let me come. Taking one <laughs> taking one scale. Come, come. Like I like to measure this that time is speaking, small boy. So and grandmother used to take me in the temple, right, so they can give prosadat to you, Catching. Her. Singing, и вот Махарадж, в общем, эти so, родители Махараджа водили в этот Гауддя периодически, смотрели, чем там бредные занимаются. И вот это место купил Джагадбанту Бхагаваджана и построил и, еще Покупат нарисовал дизайн и конструкцию этого Годи Модка, спроектировал его. <laughs> Вот Махараска маленький был, ходил, ворвал глину в этом, yeah, в этом Матхе. Yeah, nice. well, там для, ц... nice, для цветов true. всяких, глина хорошая была. Вот он через забор прилазил, пока никто не видит, и глину оттуда таскал. Но потом все застроили, один цемент остался, Садов уже там не было. И это Джагат Банду Бхакти также построил все, это, все эти здания. Годия миссии Это было... 1990 From? From? 108 midanga. 108 midanga. Singer, и потом к открытию этого Матка you know? организовали you know? большую процессию you know? от Бактивино Тасаны до этого Бабоса Гуди Матка. 108 реданг там было, Шила он был очень прекрасен, очень умен, очень разумен, даже полубоги не могут сравниться с ним. Он разумнейший человек в этом мире. Разум. И вот так организовали большую профессию, и шел впереди. Боже, виграха горанги было. А рот. Common people they understood what is the meaning of доски та. As if the whole Calcutta broken down. As if the whole Calcutta broken down to see the procession. И все были очарованы этой процессии. Шила Прохопад зашел в Гаудимиссию с Гурангой Махапрабху. И после этого, после процессии, после Гауди Гаудиматхана началась более широко. И вот коренная причина. Это бхактинута такого всего, и Сила Прохопат можем сказать также, же, но все же мы можем сказать, что проповедь Гудья Матха, Кунжада, он, можно сказать, причина всей проповеди Гудья Матха, кто, кто начал это и для служения сила Прохопат, для более широкой проповеди нужно было больше денег, но работа на почте ему не могла столько денег принести и Кунжда он хотел еще работу где-то в Варшаве еще одну работу найти и вот он взял на себя риск куда-то поехать а там еще какие-то боевые действия в том районе велись вот он так и искал жизни, чтобы э, заработать больше денег для Агурасева, там раз десять больше платили, и вот Шила э, Пахупада, когда он узнал об этом, он Попа заплакал, он почувствовал разлуку с, разлуки с этим кунджудой. И Шилапахупад, плача настаивал, написал письмо, что тот день, когда ты уехал, я больше не могу спокойно есть и спать. Он буквально так написал. Кто, кто будет заботиться обо мне, как ты, я вечно благодарен тебе. «Как ты живешь в такой с таком сложной ситуации? Я беспокоюсь о тебе, тут все хорошо, но как у вас там?» И вот написал он такое тяжелое письмо, поскольку его жизнь она была посвящена Гуру Ващнавам, и таким образом Кунджада всегда хотел и помочь в проповеди Горавани. Если я не признаю, то я буду наказан. Во всем Гудивайштасском обществе я был единственным, кто был достаточно удачлив говорить в том, в том сочетание о, о, о бхактинодасане, но yeah. там no, какая-то политическая ситуация случилась, пришлось But уйти still, туда, Но все же внутри своего ума я всегда нахожусь в сочетании мадхи. Я всегда живу в сочетании мадхи. Я не живу за пределами его. И вот, Кунджада, много вещей случилось в процессе, и конжи, да? он Сила покупать хотел организовать новое общество, и Конжада выбран был как секретарь его, как менеджер Гауди Миссии. Сила Прабхупад написал в этом, завещание, что пока Кунджа Бихаревиде живет в этом мире, он будет менеджером и начальником Гаудематхи. Сила Прабхупат назначил его. И вот, я еще раз повторю, то, что говорит нам, хронологически не связано. И вот Кунжада получил письмо от Шила Прабхупада и Прабхупада. И вот он получил это письмо, он начал плакать и читать письмо, и там Сила Прабхупада говорит о себе говорит о своей вечности, и вот и вот он пишет и когда ты вернешься я не знаю встретишься Встреди... Он говорит, что я не знаю, у меня со плохо, когда ты вернешься, я не знаю, застанешь ты меня живым или нет, но если я физически встречу тебя, то я явлюсь тебе свой даршан мой. А в тонкой форме, но имеется, имеется в виду, что Шрила может явить свою духовную форму, э, Кунжоди. И вот Кунжода плакал, когда он это прочел, он э, расплакался не знал, что делать. С одной стороны, Шрила Прабхупатии надо ехать, с другой стороны, нужно зарабатывать деньги на поддержание Читание матхи. Я знаю, денег иногда мало See, бывает. И вот когда я вспоминаю это, я чувствую, что я нахожусь во время... Вот во времена Ашила Прохопады, тогда был недостаток денег, и еще чего-то, но сейчас такого нет, везде богатство, изобилие всего. но а, Часто случается, что изобилие всего становится причиной падения с духовного пути. И, но да, сейчас, если изобилие к нам приходит, мы должны помнить Притху Махараджа, Джанах Махараджа. Они были очень богаты, но это изобилие всего не мешало им заниматься духовной практикой. Иногда можно видеть, какие-то люди были очень бедные, а потом, а потом пришло к ним богатство. И они уже не выражают такого почтения саду. Скорее, пренебрежение выражают. И вот в итоге, что случилось в письме, говорилось, что когда ты вернешься, я не знаю, но в то время я могу уже... Но буду ли я живым в то время, не могу сказать. Но если буду живым, да, тебе, дару тебе да, шанс своей духовной формы. И Шила он написал такие слова. одна глупая гупи". Она подобна бел, бел, бел, бел, ä, глаз, глазным яблокам Радхарани, но это бестолковая гупи постоянно где-то бегает. И вот the saru in Radha Govindarita? Clear. I if time all cooperate with me can print that ну, в общем, в этих, вот, в этих таких иносказательных словах он говорит о том, кем он является в Духовном мире. И вот наука и философия, она идет одновременно. Bread and butter is a good food. When you learn English in childhood, master, why? It should be our... No, they treat bread and butter one food. It is. <laughs> you are Indian, you Как в английском есть такая the... пословица, что хлеб с маслом хороший, хлеб. хороший да. Там грамматическое yeah. исключение. И поэтому, ну считается, это хлеб, хлеб с маслом одной едой, поэтому это вместо а из, говорится. И вот Чила Прохопат, вот он написал, вот он вот так и сказательно вказал в своей духовной форме, что он на Энамони Манджари, в Виласа Манджари всегда ищет эту глупо гопи, ловит ее, переводит к Харат Харане. А Манджари, кто такой? Это Бхакти Вилас Тетрамахарадж. И вот Силпапупа так трик -трик очень инасказательно это все описал. И вот Акунжада, он был в Виласманджаре. И... Я чувствовал себя очень хорошо, когда говорил Харикатху на том месте с Шили Прабхупада в Сейчас я там в уме могу находиться, но И это тоже, тоже хорошо. А всякую полицию, политику хорошо терпеть не может и вот попа подхватил какую-то инфекцию, How to see? purple writing day and night cannot see their hand. So you know now. You know that deep relationship. Now you know hmm. the deep relationship between Kunjada and Kunjoda and. И вот теперь вы знаете, какие были прекрасные отношения между Швилой Прахупадой и Кунжалой, да? И вот однажды да, в Сарасват Асане Шилу почувствовал какую-то боль в животе предные пытались помочь. Кто-то горячую воду принес, кто-то холодную, кто-то одно лекарство, кто-то другое, но не помогало. И вот телефонов в то время, мобильных не было. И до отправил телеграфом, сообщение. И когда Кунджада узнал, что Шила Пахупад болен, было три часа где-то дня, и вот когда сообщение пришло к нему, он бросил свою работу и приехал быстро к Шила Пахупаде. Павхупат сидел, там мучился от боли, и когда Кунжада пришел к нему, и что случилось? Павхупат увидел его, встал. Тот, но, обнял, они обнялись и, и вся боль прошла. И really? как так случилось? И вот это да, может дать нам понять, какое отнош... а какие прекрасные отношения между учени... подлинным учеником и подлинным Гурдевом. Эти божественные отношения мы не можем им выразить достаточно почтения. Они великолепны, не превосходны. И вот Кунджада сделал так много для Шилы Прапады. Организация Гауди Матха, все это сделано Кунжады. Большинство Матхов из 64, большинство из них были основаны благодаря усилиям Кунжады, и Бхакти Дайдамадова Гуссай Махараджа, Бхакчара Кракшинады в Гуссай Махараджа, они все были друзьями. Хотя Кунжадада хозяин, хотя а брамачари саньяси, но когда они приходили к Кунжаде, они всегда кланялись, как Шиламада Гусава Красун. Пришел позже, чем мой Гурмахарач, но когда он был брамачари, сейчас можно. Но в то время денег не было даже, но чтобы доти купить им. <решите> Пропад, Я хочу находиться с Сила Прабхупада, Такуром Такурам, Сила все время. Я чувствую такое огромное желание. И вот у нас он работал на своей работе. И вот Хайагри Бумачария, Мада Гусем Харадж, когда он приходил к Кунджаде в, этот, в его комнату и говорил, о Кунжадай, если у вас есть лишние доти, то хорошо бы. <смех> дать его мне. То есть он не требовал, что давайте дочь, а просил, что если где-то завалилась лишняя дочь, то давай, давайте, Д -д дайте мне, пожалуйста, то наноси ничего, поскольку мадагаси самократ, он если где-то загрязнялась или рвалась, его просто перевязывали по-другому, Чтобы не, ви, не видно было но В общем, завязывали по-другому, чтобы все поврежденные части не, не видны были. Но когда в этом совсем нечего было носить, то шли и просили Кунджади, смотрите на каково смирение и развить такое смирение, сколько рождений нам нужно. Если вы будете развить, сможете развить такое качество, такие качества в этой жизни, я обещаю вам, что снова где-то рождаться уже не нужно будет. Я могу пообещать вам, что в этой жизни вы уже можете достичь успеха, если будете всему следовать. Мая может явиться в различных формах, но нужно стоять на пути Баджина. Так много писем, я... Yeah. Тут какие-то писем приходят, нужно отвечать на них. И вот мне нужно поддерживать связь со всеми Вами. Я узнал это от Гуру иначе что еще делать? И вот, он же, он был все и вся. Он был матерью Гауди он был э, этим упра управленцем всех Гауди все какие-то проблемы, если случались, все приходили к конжаде, спрашивали, что делать, тот давал советы. You can go, man. Whole world is my family. Somewhere in the world, some small baby taking my brother taking birth. Somewhere somebody in hospital ICU intensive care unit. Sometimes some a man asking is wife, my husband doing this cake treatment? Wow, can we live Maharaj? Somebody putting crying in front of me. This is my financial position, So all is my all family. You all are my family members. Я иногда шучу, что no, моя семья большая, хотя я не женат, но <laughs> моя семья большая, я всех вас воспринимаю well, как участников членов моей семьи. И вот так же шла Кунжада Прабуонна как всем относился, как к своей семье пытался помочь им, как он может. Я от а Говардита узнал, что весь мир мы должны воспринимать как нашу семью. Те, кто пришли к подлинному саду, нужно их воспринимать их как родных людей. It is coming from я I was speaking him. A reality, there. Though joking with them, a reality there. is a poor poor man there standing, standing just <звучит> Соседа, да, в общем-то, там мать умела, тут а, при пришел а, помочь Махараду спросить какой-то. Махарад сказал, что он дотриченый. Помочь деньгами не может, но может совет хороший дать. То есть, может, вот, извините, тысячу рупий кто-то отдал. До этого к заходил. И вот, все можно, вот могу тебе помочь тем, что могу взять, пойти. Вот на эту тысячу рупий две тарелки просада в, в этом... Как его? Сама хибакшина такура и... И вот эту одну тарелку просада можно предложить ушедшей матери, другую а, самим съесть и благо Твоя мать получит. Еще тот человек, какой-то дочкой пришел, Махараш, угостил сладости и мне ручку подарил. Но этот человек доволен остался, как будто Махараш, его, ну Махараш говорит, как с родным человеком, и тот очень доволен остался и таким образом мы должны с, очень иметь прекрасные отношения со всеми. И это как эта техника силы Кеша самекрадуши. Когда у это помогает помочь людям. Они чувствуют нашу заботу, нашу любовь к ним. И вот как кунжода, он, он мог решать тысячи проблем одновременно. Что-то на кухне если случалось или в полях с какими-то мусульманами, или с прахопаде что-то нужно было, кто-то поехал на проповедь куда-то далеко. Все это он... Решал все возникающие проблемы в процессе. Очень изящно все дело. артистично. И в этом техника Гуру Они очень разумны. Почему? Потому что у них нет вожделения. И вот весь день они как бы одни, но не одни, они поют киртаны, они... поскольку в они свободны от всяких беспокойств, поэтому они очень разумны, их разум не отвлекают никакие беспокойства. Они знают, что Бхагаван с ними он решит э, э, э, э, э, все возникающие проблемы. И вот я хочу закончить, но перед этим хочу сказать наставление Кунджи Бихаривидя Бушина, Бхагаваластиотхим Госуда Махараджа. Все люди должны, должны знать. Я бросаю вызов э, вам. Попытайтесь найти, кто знает о кунджаде. Всех как-то игнорируют его, себя пытаются выставить вперед все. То есть все как пытаются скрыть его славу и выставить себя. Это зовется демоническим настроением. вы должны прославлять ващнавов, а не подавлять их славу и выставлять себя на, на показ. И в этом, он главное. кто знает, кто знает, где, но мало, мало кто знает. И вот перед тем, как закончить, я хочу сказать нечто очень важное. Кунжадан написал мужство наставлений, и Махарадж Книгу написал про его наставления. И вот Кунзада говорит, чтобы мы были очень осторожны перед тем, как принимать какие-то важные решения. Слушать Гуру Деву. И вот мы должны быть очень осторожны, поскольку слушать Гурдаву и это где подобно прыжку в огонь. Готовы ли мы это сделать, но этот огонь не сожжет нас, но он там есть. Но мы все равно должны быть готовы и не бояться. Как пример могу привести. Катия Бабу с Нимбаргасам и вот этот Катя Баба, Сида Махатма, он совершал баджан в Гималае, в какой-то пещере. Я не прошу вас его следовать, просто привожу его в качестве примера. И вот он совершал баджан. И сейчас уже 800... <связывающие> Какие-то саду есть, которые уже 800 лет, тысячу, две-три тысячи лет совершает баджан Ашатхама. Он уже 5000 лет совершает там свой баджан, я о нем говорил. И вот этот саду там, и вот однажды один саду, он был вынужден остановиться, он не знал, что там кто-то еще есть, но в общем проливная дождь, там было в открытом поле буквально, негде спрятаться, и вот он зашел в эту пещеру, и там увидел какой-то другой саду совершают баджан, поклонился ему, и вот он сказал. Что дайте прибежище мой гуру». И тот Саду засмеялся. Ты хочешь стать моим учеником? Oh. На хинди вот так, такие, такие слова сказал. Иди прыгни с этой скалы в реку, Если прыгни, что пойму, что ты достоин стать моим учеником. Ученик, значит, исполнять указания города его. И этот человек, который хотел стать учеником, он пошел без всякого сомнения, прыгнул в эту реку с горы. город и горды с помощью своей юридической силы поймал его в процессе и сказал, да, можешь стать учеником. И Кунджида тоже говорит так, если вы хотите слушать Гурулач, на вам должны быть готовы буквально прыгнуть в огонь. Я так много вещей хотел сказать, но времени мало. Гурува Артея, я не знаю, не это такое, что это такое, что это такое, что это